Я много лет помогаю получить людям образование за границей. Создал сайт по выбору учебных программ за рубежом в Получил три высших образования за границей. Получил три стипендии. Жил и учился в Великобритании и США. Моя компания прошла самую престижную аккредитацию. English UK, ISE.